добрый день дорогие друзья сегодня я нахожусь как вы видите на железной дороге вот мне не сидится не лежится пошла я обратно на дачу вот этим огнеопасным путем взяла свои любимые палочки спасибо старой подруге которая мне ее дала поезда здесь ходят часто я так думаю Теперь мне надо пройти вдоль линии, до моста. Ну и пошла. Почему мне нравится идти этим путем? Во-первых, потому что здесь нет машин. Ну вот поезда только будет проезжать. Вон пошел поезд, там далеко, если видно. Здесь нет машин. Идешь тебе тихо, спокойно. До самого моста. И за мостом тоже ничего такого шума городского нет поезда сейчас я затеку время сколько я вот только что прошла сейчас 8.40 ровно и пошел товарный поезд в сторону перми и в сторону центральной россии а я пошла в сторону своей дачи вчера я туда ходила пешком по городу ну, заходя в некоторые пункты назначения по городу идти два раза дальше, если не в три. То есть длиннее эта история-то. Вот. Обратно приехала на автобусе, но поработав немножечко на даче, совершенно незначительно, я почувствовала, что мое отвыкшее тело от работы и физического труда совершенно занемело. Сегодня сделала элементы... Стала на гимнастике по Норбекову, почувствовала легкость в ногах, взяла палочки и вот пошла. Потому что воздух свежий, мне такая погода нравится, не жаркая. Ну а что думать и сидеть? Всю зиму сидела. Надо заниматься, надо двигаться, потому что это уже не, это стало не потребностью даже, а необходимостью. Ну вот я прошла по мосту, Дома моста шла 8 минут, через 10 минут пришел другой поезд, вот он прошел сюда, я прошел один туда обратно, и я на большой скорости мост ну, прям посередине минула, Это там дядя дедок, просто натуральный дедок с удочкой, он вообще не торопливо шел, теперь я, вот, учусь и все, то есть, ну 10 минут, ветер жидкий. В общем, вот такая высокая нафиг. Надо, конечно, спускаться. Если бы не палочки, я бы, конечно, тут вся перепугалась. Потому что круто и голова кружится. У меня с высоты с детства боялась всегда. Так, едем дальше. Вчера познакомилась с одной тетенькой. Ну, в годах тоже, наверное, как я, женщина. Где живет? Она говорит, ну там-то. Вот, я говорю, а как вы ходите? Она говорит, да по мосту ходим. По мосту они ходят. Страшно ведь, говорю. Ну, так что, сколько лет сходим? То есть я-то только-только, а они-то давным-давно. И ходят народ. Наверное, надо просто привыкнуть. Экономится, значительно экономится время. Что я там прошла? Ну, от а силы 15 минут, да тут вот минут 10, и все, и я уже дома. Сегодня главная цель моего путешествия – растопить печку. Эту печь не топили, наверное, года три, как минимум. У меня вчера была жалкая попытка растопить ее, но дым шел весь сюда. Несмотря на мой многолетний опыт розжига разных печей, начиная от железяки, кончая русской печью, вчера у меня ничего не получилось. Я пришла сегодня добить печку до конца. Но прежде чем это сделать, я насмотрелась на YouTube разных учебных пособий-спомогательных, начиная от простых и заканчивая тяжелой артиллерией, и приобрела, спасибо друзьям, которые на YouTube выложили, некий опыт. Но тяжелой артиллерии сегодня у меня нет. Есть простые способы. Один из них. Надо открыть вьюшку, У меня ее вообще нету там. И открыть две ступечки. Закрыть дверь. И сделать как бы сквозняк. Вот я его делаю. Опа. Еще раз сделаю, Чтобы там если пробка есть, чтобы она немножко куда-нибудь. Опа. Подвинулась. Ну, поскольку тут маленькое расстояние, я давайте для убедительности еще раз хлопну с улицы. Вышла я на улицу. Ну, ну как бы сделать сквозняк. Хопа! Ну, еще раз давайте. Хопа! Хопа! Не знаю, что-то там хлопнуло, не хлопнуло. Мое дело было хлопнуть. Я хлопнула. Теперь попробую разжечь эти газетки творится в этой печке что-то в этой печке творится тут я вчера всяких накидала сухих травок как бы дни розжига. ну и что ничего я не вижу надо лезть на коленку зову маленько а можно тут кирпич вытащить еще так что мы там имеем там мы имеем вроде сажи немного вот туда должен думаю, ход, с двух сторон уходить а круглый это типа а тут камни округло а это тут камни для того чтобы поддавать и париться Кое-то спираль там камни и какие-то железки чугунные понятно все теперь попытаюсь разжечь второй способ для меня доступный – это включить пушку и значит пушку тепловую так там тепло идет подключила и включила надо мне ее направить наверное, на более мощное ну вот таким незатейливым способом деревенским при помощи кипятильника и ковшика мы сейчас себе приготовим чай Итак, после того как я полчаса прогрела это дело печкой пушкой я подошла бумажки и увидела, что на улице в трубу маленько пошел дым. После этого я почистила зольник или поддувала, как у нас говорят. Но бумажки сгорели, сейчас попробую еще разок. При открывании печки выходит сюда дым. То есть тяга еще недостаточная. Едем дальше. Короче говоря, после долгих и упорных усилий я могу констатировать, что мне ничего не удалось вот, делаться. Видите? И здесь дым идет. И с таким же успехом дым идет там. Вон, Ветер дунул, смотрите. О. Ничего у меня не вышло. И дым идет из дверей. И дым идет из печки, погода нелетная, там дождь идет и ветер дует, вот он там дунет ветер, я там все разгорелось, в печке-то разгорелось, я веники короче жгу, в печке-то там разгорелось, как бы огонек есть, но все усилия возвращаются сюда, идет дым, сейчас я дождусь пока оно там все пускай сгорит, то есть тяга вообще отвратительная. Не знаю, как там дальше будет, но и здесь идет дымок. Не скажу, что он очень сильно идет, но он идет. Туда идет сильнее. Такое ощущение, что ветер задувает в трубу и все. Так. Дальше что делать? То есть осталась тяжелая артиллерия. Либо эта погода не такая, либо я уже сегодня устала этим делом Фу, ничего бли, не вышло, Вон, остается включить тяжелую артиллерию, дыма нет, ой, вернее огня нет, там шает печки то не горит, шает листья от веника. О, загорелась, О, загорелась, загорелась, и че? Пламя пошло, то есть оно как бы, пламя-то тоже ведь сюда выходит, они дымили, дымили, дымили, загорелись, наконец-то. И чё теперь? Но все равно все же, он чевище, то есть... Ужас какой. Это такие дубовые листья. Дымучие. Вот, тут дым, конечно, все в дыму. Дым в крыму. Ни всегда не видно. Так, ладно. Оставим это в таком состоянии, в каком оно есть. Насос опять не работает, потому что там подсасывает воздух, надо все ремонтировать. На этом мы остановимся на сегодня. Конкретно намаявшись с этой печкой, в конце концов я, вот же все-таки, решила я ее добить следующим образом. Нашла на чердаке кое-какой картон. Разрезала, ну, разорвала его, нацепила его на палочку, железную палочку. Решила я его поджечь и рассунуть пламя туда, где идет дымоход. Но дело в том, что дымоход здесь идет каким-то хитрым способом. Над топкой варена труба, в которой находятся камни, то есть пламя огибает эту трубу с двух сторон, я значит туда это все поставила, пламя то идет туда, печка то уже у меня горячая, толку то нету, пламя идет туда, туда оно идет, но дым маленько выходит сюда, надеюсь что все-таки это у меня пробило, потому что даже чуть-чуть Слышно, как вспыхивает пламя. Но я бы не сказала, что оно прямо туда рвется. Вот. вот. Теперь это видно. Вот оно идет туда. Пламя идет туда. С этой стороны и с этой стороны оно идет туда. Сказать, что оно идет туда очень активно, не скажешь. Добавляя сюда картонки, Пытаясь получить более яркий огонь и понять, куда же оно все-таки идет. Да, оно идет туда, оно прямо огибает этот бак с камнями. Емкость с камнями. Все туда идет. А дым выходит сюда. А дым выходит сюда. Явно видно. Сейчас вот, я закрываю печку. И что я вижу? Там ветерочек дымит. А сюда выходит. Надеюсь, что я ее маленько все-таки прогрела. И тягу сделала. Но не уверена, потому что... О, видишь, дым сюда идет. Видишь, О, пожалуйста. О. Пламя идет туда, а дым идет сюда. То ли это ветер там задувает в трубу. Погода-то еще сырая. Или какая другая причина, я не знаю. То есть, если чуть-чуть туда добавишь этих кирпичей, ой, Господи, дров, там три бумажки, говорит, вон что какой дым. А если я дрова закину, то вообще весь дым сюда пойдет, хотя пламя идет туда. Значит, там вот варен вот этот круглый труба, пламя вот так ее огибает с двух сторон, туда значит идет и в трубу значит где-то здесь между вот этим емкостью фу, и банк греется и вот сюда выходит так значит. сажа надо поджигать сажу готово я ну и поскольку я такой сильно упертый человек я решила дойти в этой ситуации до самого предельного конца. То есть я пошла, купила жидкость для розжига и попробую. Но еще, вот видите, мне кажется, труба короткая. Там на щедыке лежат какие-то трубы. Если труба ниже конька, то, я так думаю, подвержена всяким дымоизливанием. Но сейчас я еще вариант с розжигом и и Итак, беру тряпочку намачиваю ее жидкостью на улице сначала подушку а потом сделаю факел и суну его в печку и вот я намотала там у меня факел и по моему он хорошо туда попер должна как бы по моим понятиям сажа сгореть но дым все равно сюда выходит Поскольку их два, у меня от ворота дымоход. Я сейчас еще один сделаю. чем мне стоит-то? Сделаю, да и все. Скажу честно, это мне не помогло. Дым как шел, так и идет. Сюда. И туда идет, и сюда идет. То есть труба у меня прогрета Печка уже теплая. Здесь она теплая. Даже можно уже... Ну, вообще вся печка теплая, труба теплая, все теплая. Значит, либо это у меня в трубе дело, что она низкая, ниже конька, и поэтому уже дувает в нее вечер. Либо я еще раз попробую. А что я попробую? Я же вижу, что дым туда, пламя идет туда, но оно до конца не проходит в трубу. Либо надо мощнее сделать пламя да прямо побольше тряпку замочить, чтобы если там есть сажа, она загорелась. Так, я сейчас и так и сделаю.